Хотел бы обратить внимание для тех людей, кто не имеет никакого отношения к сантехнике. Касаемо канализационной трубы, а именно уклона канализационной трубы. Расскажу просто на простом языке. Смотрите, у меня в том участке находится канализационный стояк в санузле. В этом участке у меня находится кухонный гарнитур за стеной. Соответственно, там у меня будет стоять раковина, с которой мне обязательно нужен слив. Канализации. Я проложил трубу диаметром 50 миллиметров, чтобы у меня по ней сток воды шел. Значит, есть определенные нормы, по которым прокладываются данная труба. То есть, 50 диаметр, норма идет уклона, то есть, относительно слива, получается, канализационного стояка. Вот, к примеру, стояк у вас вышел, будем говорить, что это ноль, да. То через метр уклон канализационной трубы 50 диаметра должен быть 3 сантиметра от пола то есть норма относительно слива должна быть всегда выше то есть не в обратную сторону а выше и на каждый метр идет плюс 3 сантиметра то есть на конце второго метра труба должна быть на высоте относительно нуля, получается на 6 сантиметрах а на трех метрах относительно 0 9 сантиметров и так далее по нарастающей для чего это сделано для чего такие нормы сделаны вообще представьте просто вот у вас через там три метра стоит раковина кухонная да на которой вы моете сковородки жирные и жирные все прочее такое да вы когда это все в канализационный стояк сливаете оно начинает самотеком течь потихонечку и Вода, допустим, имеет жидкую консистенцию, масло имеет более густую консистенцию, да, жир. Если вы сделаете уклон большой, к примеру, не 9 сантиметров, да, на 3 метрах, да, а сделаете 15-17 сантиметров, что произойдет? У вас вот такой перепад. Получается, вода моментально по трубе пролетает, а жир следом за ней потихонечку начинает скатываться по данной трубе. Впоследствии... Вы помыли первую сковородку, да? на следующий день вы помыли вторую сковородку, опять вода пролетела, жир постепенно скапливается на первый слой жира. То есть, идет такой нарост внутри трубы, идет нарастание, нарастание, нарастание. То есть, наслаивание а, жиров, а, всякой пищи, которую мы смываем, получается, в канализацию, наслаивание друг на друга. После чего, где-то примерно через год, через два, при таких уклонах у вас полностью вся пятидесятая труба да на определенном участке встанет просто камнем то есть это будет такая жирная жирная каша в которую никакой тросик у вас до конца не залезет и не прочистит вам придется демонтировать этот участок трубы полностью да и вставлять туда новый участок если вы зашиваете это все какими-то корабами, то имейте в виду, что возможно будут последствия вот то есть есть нормы, 3 сантиметра на метр, обратите внимание, и у вас будет тогда хорошая канализация, которая служить вам будет очень долго. Также хотел обратить внимание, когда у вас трубы идут перпендикулярно друг другу, а именно на одной стене и на другой стене, и у вас образуется угол в 90 градусов, да, используйте полуотводы по 45. Я не буду, они не 45 на самом деле, там немножко градус другой, но не суть. Вы запомните, что есть 45 й углы, есть 90-е углы. Вот. С двумя 45-ми можно сделать 90-й угол. Да? И когда вы сделаете 90-й угол, то у вас он будет более такой закругленный участок. Во-первых, свободнее будет туда по канализации стекать вода и весь жир. Это раз. Во-вторых, если вдруг возникнет потребность почистить данную трубу, да, то в этом участке у вас трос не встанет. То есть колом как бы, да, воткнется в угол в 90 й а он спокойно пройдет по этому участку, да, и пройдет дальше до непосредственно засора. Поэтому обратите внимание, на самом деле тоже очень важный момент.